Я приветствую зрителей канала форума Свободы России» в студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас историк и философ Игорь Чубайс. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Еще одно слово вместо двух предыдущих «россиевед». Я все время пытаюсь это понятие вести. Хочу обсудить с вами недавнюю статью Путина об отношениях российского и украинского народа. Насколько ваш взгляд, она вообще исторически достоверна? но она написана в виде научной статьи, в виде исторической статьи, но в действительности это нечто иное. Если говорить непосредственно о содержании, что написано, и как бы подискутировать на эту тему, потому что очень многое вызывает вопросы несогласия просто, или, может быть, я так скажу, что есть два аспекта. Первый аспект – это что он написал, в чем, ре... в чем смысл сказанного. А второе, зачем он это написал, в чем была цель. Вот для начала, что он написал. <клево> То, что написал Путин, на мой взгляд, противоречиво, потому что, с одной стороны, Путин не является профессиональным историком. В нормальной стране историки трактуют историю, объясняют историю власти, и власть это использует и действует. А у нас в стране политик. Государственный руководитель объясняет историкам, какая была история. И что происходило? Это, это совсем неправильно, это убийство истории, это уничтожение истории. Причем Путин, не будучи историком, не просто пишет свое понимание истории. Это, это нормально, любой человек интересует, нормальный человек-гражданин всегда интересуется историей. Но ведь он не просто как частное лицо пишет, он делает из этого выводы для государственной политики. То есть любительское понимание и трактовка прошлого приводит к принципиальным, ключевым э, стратегиям э, российского государства. вот это, это, это просто неприемлемо. Я так плохо представляю, чтобы Байден или Трамп, или, не знаю, Меркель э, написали историю э, Германии или США и обязали бы всех следовать этой истории. Это просто вызвало бы, ну честно говоря, гомерический хохот. Ребята, вы извините, вы у вас другая профессия. Это очень важная должность президента. Но президент это не значит человек, который решает все изо всех. Это первое. Второе. Пытаясь разобраться в нашей истории, Путин допускает целый ряд таких, ну я бы сказал, принципиальных ошибок. Какие ошибки? Именно ошибки. Хотя, хотя в гуманитарной сфере все является предметом дискуссии. Дело в том, что он пытается свою трактовку прошлого и 12 века, и 16 и 19 и даже 20 применить к сегодняшней жизни в России в Украине. Но он не учитывает, как, как бы не заметил, важнейший факт. Дело в том, что ведь Путин участвовал в открытии памятника Солженицыну не так давно, а ключевой принцип Солженицына, ключевой его историосовский тезис Советский Союз – это убийца исторической России. Поэтому э, традиции, ценности исторической России не вписываются в, со в советско-постсоветскую реальность. То есть это все равно, что кто-то в Германии взял бы и нормы Третьего Рейха, стал бы применять ФРГ. Слушайте, это разные государства, что вы делаете? Это разное. И для немцев это ключевой камень в их... ключевой тезис и принцип в их понимании собственной страны. А у нас наоборот Путин очень много разных, разных событий упоминает и как бы воспроизводит, но при этом э, игно, нигде не говорится об Октябрьском перевороте, об Октябрьском мятеже, который совершил э, Ленин и его группа единомышленников на деньги кайзеровской Германии. Ленин вообще был не просто предателем, а как бы предателем из предателей. Это все показано, это уже известно. Он использовал деньги японской разведки, австро-венгерской разведки, немецкой разведки того времени для того, чтобы развалить Россию, разрушить Россию. А Путин это не видит. А действия, действия Ленина привели к тому, что Россия рухнула, исчезла. Нормальное правовое государство и возник как некий хаос. И этот хаос он пытается перетолковывать по-своему. То есть у него нет исходного базисного принципа, у него нет целостного рассмотрения. Он рассуждает то по-русски, то по-антирусски, то по-антисоветски, то по-советски. Вот такая каша. Поэтому текст рассыпается. Но можно еще целый ряд назвать фактов, обстоятельств, которые вызывают мягко говоря недоумение. Когда Путин пишет о том, что в Украине произошел госпереворот, то он как бы не слышит и не видит, что весь мир говорит о революции достоинства, а не о госперевороте. Это разные вещи. Причем, но ну, мне потребуется, наверное, минута, чтобы определить эти понятия. В официальной постсоветской науке очень не любят давать дефиниции, потому что тогда все встает на свои места. Вот они то говорят об оранжевой революции, то перевороте и так далее... Чем отличается переворот от революции? Это можно достаточно коротко <coughs> не объяснить. И революция, и переворот всегда отменяют старые законы, в большей или меньшей степени. В этом они совпадают. А в чем разница? Разница в том, что переворот совершается узкой группой людей в своих собственных интересах. И поэтому, если им удается захватить власть, то они объявляют массовые репрессии, они вводят цензуру, они запрещают свободные выборы, многопартийность и так далее. Это и произошло в России после, 17, после октября 2017 года. А революция это реализация воли огромного большинства, огромной массы народа. И поэтому, когда воля большинства, воля народа становится нормой, побеждает, тогда вслед за этим происходит отмена цензуры, э, происходят свободные выборы, э, возникает многопартийность именно то, что произошло в Украине после э, 2014 года. Поэтому называть события 14 года переворотом, это просто абсурд. Причем здесь много из этого, много следствий вытекает. Путин не только говорит о том, что вот это, это переворот, но целый ряд терминов ключевых трактует не так, как принято всюду в мире. И, ну, он говорит о том, что, естественно, там говорится о том, что в Украине гражданская война и так далее, но я бы с этим согласился. Но э, дело в том, что сама Украина так не считает, и никто в мире так не считает. И он не способен переубедить мир. Если события в Украине – это дело Украины, а почему тогда санкции весь мир примени, при, принимает против нашей страны? Потому что мы это не признаем, потому что наши власти это не признают. Потому что наши власти говорят, э, в Украине идет гражданская война. Украина, какая гражданская война? Выведите своих военных специалистов. То есть, когда э, Путин называет общепризнанные вещи, общепринятые нормы совершенно по-другому и трактует по-другому, он исключает возможность диалога. Он как бы обращается к Украине, но он говорит на таком языке, который в Украине никто не разделяет и не принимает. Он там бросает фразу насчет э, проблем коллективизации. Но дело в том, что на самом деле э, э, речь шла не о проблемах коллективизации, а о трудностях коллективизации, Речь шла о том, что в 1933 году Сталин организовал искусственный голодомор. И 4 миллиона украинцев умерло от каннибализма и от голода. А в СССР в целом 7 миллионов человек умерло. Это больше, чем трагедия Холокоста, которая отмечает весь мир как трагедия. Но э, Путин при этом э, ничего не говорит о голодоморе и не, не делает выводов. А в Украине эта тема очень, очень основательно исследована. Большое количество украинских историков исследовало документы, исследовало, сказать, архивы. И в Украине прошел публичный, открытый юридический процесс по этому поводу. Были приняты решения. Десятки стран называют события 1933 года геноцидом украинского народа. А Путин идет своей дорогой, как бы ничего не замечая. Еще раз повторяю. Я бы, может быть, согласился с этим, хотя мне, я не могу с этим согласиться, ну, допустим, да, гипотетически. Если бы он кого-то убедил, но он никого не убедил, и Россия страдает из-за того, что она утверждает некую абсурдную точку зрения, она получает за это санкции. Поэтому, вот если говорить о статье, то здесь очень много вопросов, очень много несогласий. — Вообще я отметил такой момент, что в конце этой статьи даже нет каких-то ссылок исторических, несмотря на то, что Путин утверждает, что вы можете все проверить. В основном внутри текста он просто ссылается на некие архивы и общие известные источники. То есть насколько, на ваш взгляд, вообще обоснована эта статья или это просто фантазии какие-то? Но вы знаете, если говорить о далеком прошлом, то там очень много сказано, во всяком случае, точка зрения вполне корректная. Можно так рассуждать. Можно считать, что часть украинца была на стороне Богдана Хмелицкого, а часть была на стороне Мазепа. Он говорит, что меньшинство, но ну, сегодня трудно это проверить, меньшинство или нет. Вот. Но вопрос в другом. Я уже сказал, вопрос в том, что уроки русской истории неприменимы к СССР и к пост-СССР. СССР не является правопреемником исторической России, а Российская Федерация фактически является правоприемницей СССР. Поэтому, вот, ну, я уже сказал, все равно, что э, сегодня к ФРГ применять претензии по правилам Третьего Рейха, это несоединимо. Вот. Но можно и другое сказать. Дело в том, что, вообще знаете, когда человек рассказывает анекдоты, никто не смеется, ему приходится объяснять анекдот, но это значит, что анекдот плохой, потому что анекдот должен быть понятен. А Путин написал очень большую статью, которую люди не поняли. И ему пришлось мало того, что он написал статью, а на следующий день он стал ее объяснять. И вот здесь возникает другой вопрос, и на мой взгляд вопрос очень важный. А, что он хотел сказать, что там удачно или неудачно, в чем была цель, в чем был смысл. И а, на мой взгляд произошло следующее. Он мог бы и не писать про сечевых стрельцов и про казаков, потому что суть статьи совсем в другом. Путин, с одной стороны, опять-таки он противоречив. Он как бы показывает, что советские законы действуют, хотя показывает в то же время, что они не действуют. Ну, пример один. Он Как это вот Крым перешел из Российской Федерации в Украинскую Республику? Это нарушение закона. Но у меня возникает тогда вопрос. А ведь это же не какая-то пьяная братва в подворотне решила перевести одну территорию в другую. Это же высшие органы государственной власти, советского государства, приняли такое законодательное решение. Более того, в течение более чем полувека ни один советский официальный чиновник не говорил, что это неправильно, незаконно, что нужно иначе. И вдруг все проснулись и оказалось что это неправильно. Так а, а чего тогда стоят советские законы? А что еще неправильно? Или может все неправильно? То есть, с одной стороны, он, кстати, говорит про карпатскую э, Русь, то же самое, что она неправильно присоединена. А где вы были раньше? А где вы были 80 лет назад? Или 75 лет назад? Ответа нет. Да? Вот. То есть, с одной стороны, он как бы говорит, говорит о том, что советские нормы не действуют, и законы. А с другой стороны, он говорит, какими пришли в состав СССР, такими и уходите. Значит, советские законы он в то же время признает. И э, смысл статьи, на мой взгляд, заключается в том, что он хочет, э, что он предупреждает, что... Э, кстати, еще одно противоречие. Он говорит, что Украина э, внешнеуправляемая страна, что она как бы утратила свой суверенитет. Но э, когда, когда э, брали Крым, то зеленые человечки, то нам говорили, да вот американские корабли идут в Севастополь, войска НАТО идут в Севастополь, мы, мы в последний момент спасли Крым, да, но Украина до сих пор не входит в НАТО, и НАТО не приняла Украину, значит, значит суверенитет вовсе не потерян. С другой стороны, именно европейские страны, Соединенные Штаты, Канада, они очень обстоятельно помогает Украине преодолеть такие советские болезни, как коррупция, как неправовой характер государства. Так кто же против? Вы что, против того, чтобы Украина преодолела коррупцию? За это спасибо огромное Западу, что он именно этим занимается, именно работает. То есть Путин обвиняет в том, что Украина в том, что она потеряла суверенитет. На самом деле она не потеряла суверенитет. Но Путин говорит, что мы не допустим украинизацию. Вот это, во-первых, вмешательство в дела Украины, во внутренние дела, а во-вторых, звучит, честно говоря, довольно дико. Как как а в Украине украинизация неправомерна. А что ж тогда, Украина должна китаизацию, что ли, производить? Русификацию? Так вот, <coughs> Путин, с одной стороны, говорит, что Украина потеряла суверенитет, она его всего не потеряла. Действие <coughs> заявление Путина как, как раз ставит под вопрос суверенитет Украины. И я думаю, что... Именно в этом и смысл статьи. То, то есть в России поняли, что Украина начала всерьез избавляться от пятой колонны. Что Украина начала всерьез преодолевать навязчивое и нелегитимное кремлевское влияние. И Путин, и Путин говорит, ну знаете, мы, мы это так сквозь пальцы на это смотреть не будем. Мы будем реагировать. Вот в чем реальный смысл статьи и что на самом деле вызывает опасения. То есть вообще, если сейчас начать пересматривать, если исходить из принципа, что уходить из СССР можно только по старым границам, это начало очень тяжелой бесконечной войны. Потому что а что скажет Казахстан, его вообще не было как государство никогда. А что скажет э э Туркменистан, которого не было? То есть здесь очень много вопросов. И э, статья не направлена на решение этих вопросов, фактически статья обостряет ситуацию. И честно говоря, мне, мне эта позиция напоминает позицию мужчины, который, от которого давно ушла жена, и создала свою семью, и живет своей жизнью. Он ей говорит, слушай, нет, ты знаешь, это все не считается, надо, надо вернуть все как было. Время движется в одну сторону, а оно не движется. В обратном направлении поэтому попытка как бы uh -huh. ä, попытка вернуться к тем нелегитимным правилам которые были в ссср из-за большевистского переворота отмены всех норм и ценностей российских вот эта попытка некорректно она не даст ничего хорошего вы прямо опередили несколько моих вопросов и уже ответили на них. Как раз хотел вас спросить по поводу того, что, на мой взгляд, Путин лишь фактически пытается в этой статье лишить Украину субъектности. Причем не только исторической, но и культурной. И спросить, насколько, при том, что все меняется и меняется, и народ, и культура, насколько это вообще адекватно. Вот, Мне кажется, вы уже ответили на этот вопрос. Ну, я могу только добавить, дело в том, что ведь образование нации – это процесс, э, это процесс который не закончился в XVI веке, он даже и не начался. <сосит> что касается России, то э, вообще русские называли себя э, великорусским племенем. Вот книги даже начала 20 века, даже понятие нации не употреблялось, великорусское племя, вот, и… Э, и, книги писали, что, и исследователи, историки писали, что война Первая мировая – это война с немецким племенем, с германским племенем и так, далее, и так далее. Поэтому формирование нации происходило уже и украинской, до формирования нации частично произошло, раньше частично происходило в 20 веке. Никакой Степан Бандера и никакой Шухевич не повлияли на формирование украинской нации так, как повлияло… Политика, как повлияла российская кремлевская политика после 2014 года. Именно фактически война России с Украиной привела к колоссальной национальной консолидации, к росту национального самосознания, к окончательному формированию украинской нации. Поэтому вообще действия бюрократии сплошь и рядом приводят к результатам, противоположным намерениям этой нации. Вот. И это мы видим на примере Украины, и там хотели одно, получили другое, хотели, чтобы Украина не попала в НАТО, а на, на самом деле Украина очень близка к НАТО, и Украина ведет переговоры с НАТО. Украинская нация все более обособляется, становится все более самостоятельной, и что мне, на самом деле, мне, например, это для меня это тревожно, я этому вовсе не рад, но в обыденном, в общественном мнении Украины... Все чаще присутствуют не антикремлевские, антирусские мотивы. Это неизбежный результат войны, потому что только с украинской стороны погибло 14 тысяч человек. И столько же 14 тысяч со стороны ДНР, ЛНР, где, конечно, российские военные. Поэтому это ведет к смещению оценок. Знаете, так же, как во время Великой Отечественной войны на заборах никто не писал там «бей нациста», а писали «папа убей немца». Все. И по-другому никто не мыслил. К сожалению, вот война, смерть людей, близких, она приводит к тому, что радикализируются взгляды, и народы, которые были рядом, они оказываются не рядом, они оказываются противостоящими. Вот вы как раз отметили, что в своей статье Путин в том числе говорил и о героизации нацизма, вспоминал Бандеру, Петлюру и так далее. А почему вообще сейчас, в 21 веке, он использует такую устаревшую риторику для обоснования того, что Украина постоянно находилась под западным влиянием? Это же абсолютно устаревшая, на мой взгляд, логика. Ну, понимаете, те решения, которые приняты нашими горе-законодателями в последние месяцы, последние недели, они просто чудовищны. То есть, когда пересматривается отношение Сталина и Гитлера. Это можно было бы сделать в одном единственном случае, если бы были открыты какие-то документы, которые до сих пор были неизвестны. Ничего нового не сказано. Документы о дружбе, и Сталин называл Гитлера своим боевым другом, и договор о дружбе разделении и разделении и совместной границы был подписан 28 по сентября 1939 года. А теперь нам говорят, что их нельзя сравнивать и сопоставлять. Но это... это ни в какие ворота не влезает. Это просто насилие, это очередное вопиющее переписание в истории. истории. И дошло до того, что вчера в московских книжных магазинах изымали книги, на которых есть то ли фотографии Гитлера там, при том, что можно совершенно точно сказать, вот чего-чего, а, а, нацизма и поддержки фашизма в России не было и нет. Я, ну, я знаю очень многих в демократическом движению, там нет оппозиционного движения, там нет нацистов, нет таких людей, потому что не власти, а народ пострадал. Потому что у всех родители, деды там, они прошли через войну. Как, как может быть... Так сказать, возрождение или оправдание нацизма, оно невозможно. А тем не менее вот официально как бы вводятся законы, которые наказывают за оправдание нацизма. На самом деле цель здесь совсем другая. Здесь цель... дело в том, что любая власть она является легитимной, когда она выбрана, когда прошли выборы. Вот нравится вам Зеленский, не нравится, ничего не сделаешь. Он получил большинство на выборах, он <coughs> победил. Мне, может, Лукаш, ä, Порошенко, простите, Порошенко больше нравится, <смех> не Лукашенко. Но, но он, он победил на выборах. А у нас выборы носят э, символический характер, и их результаты неизвестны. И тогда возникает второй способ квази легитимации, как бы легитимации власти, да, возникает идеология. Вот все, все советские руководители действовали от имени э, коммунистической идеологии. Они строили светлое будущее, они руководили таким великим делом. Они же шли впереди планеты всей. И если вы их критикуете, вы враг народа. Все. То есть идеология делала сами выборы бессмысленными. Выборы должны были подтверждать, что весь советский народ единодушно поддерживает политику партии. И вот сегодня нормальных выборов нет, значит, остается идеология. И они пытаются создать новую идеологию и не вписать все в борьбу с фашизмом. А чем это? Как, как это? Это же совершенно неубедительно. В чем здесь фашизм, который, который давным-давно в прошлом веке разрушен, уничтожен, а вы все с ним воюете? То есть это... Вот. Но объяснить я могу это объяснить только тем, что это попытка создать новые сакральные истины, с которыми нельзя спорить, и от имени которых будет действовать власть. Вот и так они решают свои проблемы. Ближе к концу своей статьи Путин постоянно стал твердить о неком проекте «Антироссия». Мне это напомнило какой-то конспирологический план Далласа, но ну, а что это такое, на ваш взгляд? Что это за «Антироссия»? В чем он? Ну, я думаю, что анти-Россия, скорее это все-таки антикремль. Я думаю, что все-таки украинские жители, конечно, там есть антироссийские анти настрой, несомненно. Но если у тебя погиб отец там на фронте, да, ты что будешь там разбираться? Это, это неизбежное следствие. Но все-таки Украина понимает, что Россия в очень, россияне в очень сложном положении. Но а, попытка а, вот вести это понятие а, Украины как, как антироссия, это, это, на мой взгляд, вот если перевести на нормальный язык, то это борьба с Медведчуком, это закрытие трех проплаченных из России телеканалов. И характерно, что сегодня а, вот такой... Своеобразный политолог, транслятор, который пересказывает крем, кремлевские слова Сергей Марков, он сегодня заявил публично: что: или вчера он уступал, сегодня вот, он заявил, что главная ошибка Путина в том, что он в 2014 году не вел войска в Украину. Вот о чем идет речь: то есть, якобы там некие враги, враги кого? И обвинить Украину в том, что она анти -Россия. так сегодня весь мир выступает против Кремля. Санкции всего мира против Кремля. У Кремля нет ни одного союзника нормального, нет вообще друзей. И нужно делать правильные выводы, значит нужно менять политику Кремля. Они все еще хотят менять мир, который окружает нашу страну и оказывать давление на Украину. Это, на мой взгляд, очень тревожно. Мне тоже показалось достаточно это тревожным и против, противоречивым, поскольку э, даже вот в этом моменте, в этом проекте «Антироссия» Путин э, лишал Украину субъектности. А, это не Украина, как, как мне показалось из его статьи «Антироссия», да, а некие внешние силы, которые используют Украину, а сам украинский народ, конечно же, поддерживает действия Кремля, но подвергается каким-то гонениям. Однако это мне показалось какой-то а, насмешкой иронией, потому что, все, что а, все гонения на украинский народ, который впечатлял Путин, можно сейчас по, а, по, по пунктам перенести на то, что происходит в России. Почему используется такая вот ну, очень странная реверсивная логика, такое чувство, что Путин идет от обратного. Он а, описывает то, что происходит в России, и переносит это на какие-то внешние факторы. Да, здесь очень многое совпадает, только поменять слово «Украина» на «Россия», но, на мой взгляд, очевидно, что у Путина целый ряд ошибок и противоречий в его рассуждениях. Например, он подчеркивает все время, и вы говорили, его цитирую, что «Украина – братский народ», что «Мы вместе с Украиной», что «Украинский народ» такой же нам близкий, как, собственно, это одно и то же, а не что мы, да? Дальше, но с власть, властью не повезло, власть в Украине совершенно неприемлема, да? А дальше я добавляю третий тезис. Но в Украине существует демократия. Украинская власть выражает мнение украинского народа. Там выборы. Там пять президентов поменялось. Это у нас 20 лет один и тот же руководитель. И теперь он еще провел операцию обнуления. А в Украине, в Украине решают украинские граждане. Они регулярно проводят выборы. Поэтому принимать украинский народ, называть его братским, и, а демократически избранную власть этим народом называть враждебной – это дважды два девять или восемь, или семь с половиной, поэтому так же невозможно. Это, это полное игнорирование логики. Более того, он там утверждает, что это не только братский народ, что это вообще один народ. И мне это прямо напомнило речевку другого знаменитого геополитика, про которого в России сейчас запрещено говорить. Но вообще, насколько справедливо в 21 веке считать два, два разных народа одним? Насколько это невозможно обсуждать, потому что, ну понимаете, ну, это как бы азы этнографии. Я уже сказал, что когда Путин говорит о том, же, есть, три, есть э, южные славяне, это сербы, хорваты, славянцы э, и так далее. Да? Вот, есть западные славяне, это поляки, чехи, словаки. А есть восточные славяне, это русские, белорусы, украинцы. И э, открытие, э, которое доказывает, что это один народ, в общем, никто не сделал. Поэтому еще раз повторю, что утверждение Путина о том, что единый народ... Оно э, имеет фактически смысл в том, что э, как бы Украина предупреждает, мы вас хотим инкорпорировать, включить состав России. Я могу больше добавить, что еще много лет, но ну, не очень много лет, в 2014 или в 2015 еще там была другая обстановка. И я давал большое интервью э, еженедельнику «Собеседник», и э, меня спросили, о а чем закончится война с Украиной. Я сказал, война с Украиной закончится тем, что мы объединимся, а столица единого государства будет Киев. И вот меня до сих пор шпыняет, что же он такое наговорил да, как, как это, что же он бандеровцам сдался, да? Так я же и высказался за, за единый, тогда еще можно было об этом говорить. То есть, когда Путин говорит о едином народе, имеется в виду что-то другое. И я уже сказал, что имеется в виду. Вообще у нас очень непростой язык, я... Походу ходу вспоминаю другие истории, еще несколько лет назад, когда меня регулярно приглашали на телевидение, и я там участвовал в дискуссии, и раза три пытался сказать, что нам нужна радикальная реформа, нам нужен, нужно изменение самой политической системы. Мне трижды не дали, это сказать, прерывали. Ну, я перестал, ну, что я буду лезть, ну, не хотят, не, не будут говорить. И самое смешное, что когда я пришел, домой и включил телевизор, я видел Путина, который, говорит, нам нужен изменение существующей политической системы. Есть, одно и то же говорили, только, только он говорил, на всю страну, а мне не дали говорить. Потому что смысл, который вкладывается в эти слова у разных авторов, разный. И когда Путин говорит о едином народе, он имеет в виду как вообще, знаете, как можно говорить о едином народе, если я уже сказал, 14 тысяч украинцев убито в ходе войны, э -э при участии российских военных, э войны на, на Донбассе. Но как-то это, это не проходит. Это вызывает обратную реакцию. Так а стоит ли тогда ожидать новой войны после этой статьи, если она является обоснованием ближайшего такого присоединения Украины? Но я думаю, что, к сожалению, история советская, история постсоветская, история после Великой Отечественной войны — это история постоянных войн. Только об одних войнах говорят очень много, совсем ничего не говорит, допустим, о финской войне 39-40-40 года. Вот, то есть у нас у нас с кем только не было войн. Мало, мало кто знает, что. Советские войны погибли даже в Индонезии, когда Индонезия освобождала западный Ириан, который принадлежал голландцам, там участвовали советские военные специалисты. Они погибали и в арабских странах, и в Египте, и ä, <смех> помогая кубинцам там, но на Кубе, конечно, никто не погиб. И так, хотя погибли при доставке ракет из Советского Союза на Кубу, все эти военные, которые обеспечивали эту поставку, они сидели в трюме кораблей, где была невыносимая жара, и люди разрушали свое здоровье и даже погибали. Поэтому, да, угроза, опасность еще одной войны, она существует. Особенность, может быть, нашей ситуации еще и в том, что вот фактически, де-факто, война с Украиной, по крайней мере, весь мир так считает, идет уже семь, восьмой год, война на Донбассе. А по нашим документам никакой войны нет вообще. Ничего, все, все нормально, все зам... никакой войны мы не воюем. Но у нас какой-то особый язык, и для того, чтобы понять реальность, нужно переводить вот официальную терминологию, официальные высказывания на нормальный язык. А где могли бы закончиться, на ваш взгляд, вот эти геополитические амбиции Путина? Потому что в своей статье он хоть и мельком, но упоминал еще и другой братский народ, народ Белоруссии. Это Там заканчивается зона интересов или можно ожидать чего-то большего? Казахстана? я не знаю. Но как, не так давно Путин сказал, что у России нет границ. Вот такой спектакль, когда маленький ребенок спросил, а где границы России, он сказал, у России нет границ. Но при этом, конечно, то, что происходит там, не знаю, в Пуэрто-Рико или то, что происходит в Гаити ну, Пуэрто-Рико просто часть Соединенных Штатов, что происходит в Гаити Путина меньше волнует. Почему? Почему так беспокоит Украина и почему эта проблема стала одной из центральных? Потому что главная цель нашей власти – это самосохранение. Самосохранение ее привилегий, ее, так сказать статусы и так далее, и так далее. Украина уже сейчас показывает, что вот народ, который был рядом с нами, такой же, как мы, тоже хочется сказать один народ, только в другом смысле. Вот, вот, э, в Украине демократические выборы президента, в Украине нет цензуры, в Украине нет политзаключенных, не считая шпионов, которые просто проплачены из другой страны и проводят политику другой страны. То есть в Украине демократия утверждается, хотя это все не так просто, и там большие проблемы с судебной системой в Украине, но Украина, несомненно, движется по пути демократии, и мы это видим. Это, это повторяю, это не, не Гаити, это Украина, это рядом. У, у всякого есть либо друзья, либо родственники. Вот. Но есть и другая сторона этой проблемы. вот Я уже сказал, что в ВВП Литвы, выше внутренний продукт Литвы выше, чем внутренний продукт Беларуси, и э, Украина должна встать на путь настоящих экономических реформ эффективных, и когда э, и Украина, э, украинская экономика заработает полную силу без коррупции, без бюрократических ограничений э, в свободном рынке и так, далее, и так далее, то трудно даже представить, как будет соотноситься жизнь. В Украине и жизнь в России, где по вчера были эти данные ЮНИСЕФа, это организация одна, одно из подразделений Организации Объединенных Наций, это международная организация, куда входит Россия. Эти цифры просто ужасны, просто чудовищны. По данным ЮНИСЕФа, в России сегодня 9 миллионов человек не доедает. Это при том, что дворец э, Гурзуфи или где он там, или э, Геленджике, в Геленджике, что он стоит 1 миллиард долларов. Кстати, с этим никто не спорит. Они спорят, кому принадлежит. Но то, что можно построить дворец за 1 миллиард долларов, а по данным э, Дерипаски, 80, 80 миллионов человек у нас ниже проживочного мини, вот это, это несочетаемо. И э, развитие Украины... Движение Украины, экономические преобразования в Украине, они будут делать этот вопрос еще более острым и более, более резким для россиян. Поэтому в Кремле очень обеспокоены украинской ситуацией. Мне кажется, что во многом экономическое развитие Украины и тормозится из-за того, что она находится уже на протяжении 8 лет в состоянии гибридной войны. То есть mm -hmm. сама Россия влияет на то, чтобы показывать своим собственным гражданам, что может быть еще хуже. Да, это несомненно. Конечно, вести войну в Украине, которая вообще при Януковиче фактически потеряла армию и должна была все создавать с нуля. И когда там произошел взрыв на крупнейшем складе боеприпасов, и это оценивают больше миллиарда долларов потерь, там, и так далее, и так далее. Они уверяют, что это сделано квадрокоптерами, присланными с другой территории, с другой страны. То есть военные расходы, конечно, там очень высокие, и потери человеческие, и, и потери и инвалидности, и, и утрата рабочих. То, то есть... Целый веер проблем ⁇ это огромный психологический груз для человека, это проблема суицида, потому что пережить все это, пройти через это, это можно рассуждать, вот сидя за столом, как я и вы, а люди, которые попадают реально в эту ситуацию, у меня вот был сосед, который прошел, милиционер, который прошел через войну в Чечне. Вот в один, в один прекрасный день я встаю, он сидит на личной клетке и плачет. А что такое? Я, говорит, вчера пришел домой, жена с детьми уехала. Все. Почему? А потому что он не выдержал, он стал пить. То есть это же все травмирует людей. Это очень тяжело влияет, как говорится, на весь генофонд. Поэтому, конечно, то, что в Украине происходит, происходит важнейшей причиной этих изменений. Вот сейчас, сейчас «Северный поток-2» у нас прямо писали, у нас прямо писали, что он создается для того, чтобы Украина потеряла те деньги, которые она получает от прокачки российского газа. Причем Путин сказал, что это он правда по другому объяснил, он сказал, что нам это выгодно, экономически выгодно, что расстояние, короче, расстояние между услугой и Германией, где проложен газопровод, короче, но <coughs> услугу газопровод идет с Таймыра, и стоимость этого газопровода больше 100 миллиардов долларов. Так что выгодно-то? Где же выгодно, если газопровод через Украину не наполнен на 100%? Вообще не надо было строить э, этот северный поток, потому что просто увеличите прокачку по украинскому газопроводу. То есть экономическое положение ситуации в Украине, она очень, конечно, связана с политикой Кремля, и Кремль никак не способствует экономическому развитию Украины. Это очевидно. Очень жаль, что обычные простые люди являются заложниками кремлевского режима не только в самой стране, но и за ее пределами. Но наше эфирное время уже подходит к концу. Спасибо большое за это очень интересное интервью. Спасибо вам. Я хотел бы подчеркнуть да, для всех слушателей, никто не является источником абсолютной истины. Но чем больше плюрализм, чем больше альтернативных каналов, тем важнее и для нас очень дорого, что существует канал э, российского форума Свободной России. Чем больше точек зрения, тем мы правильно ориентируемся в этом мире. Поэтому смотрите, я призываю смотреть, спорьте, дискутируйте, в частности с каналом «Форум Свободная Россия». Всем спасибо. Спасибо, спасибо большое. Я прощаюсь с вами, прощаюсь с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели нас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик и до встречи в новых эфирах.